Всем привет, дорогие зрители и друзья. Сейчас мы прогуляемся по парку сказок поселок Данилина. Вот, эта девочка, его зовут Лиса. Прогуляемся и сейчас покажу здесь, здесь детская площадка для детей. а Аплодник цари не помню. Кажется. Здесь магазин, в котором можно купить и съесть, но магазин закрыт, наверное, не знаю, наверное, может быть закрыт магазин. Ну ладно, здесь Давай. домик из Мульфима, Маша и Медведь. Здесь Маша рядом с Медведь. Здесь Саяц. Белка, а это два волка. И, и поэтому здесь был домик из мультфильма Машмин и медведь». Дальше. Здесь первый тренажер рядом с детской площадкой, в котором можно заниматься. Вот так. Здесь большая горка, в которой можно прокатить на большой скорости даже зимой. Но ну, мы прокатались на большую горку, Помнишь, со скоростью была зима, а, а сейчас весна, снег начинает таять, но лучше растаял, и поэтому, и поэтому пришла весна. Здесь лавочка, которую можно посетить и отдохнуть. 2021. Вот так вот. Дальше дальше Надя. погуляем. Ставим. здесь второй тренажер, который заниматься Ладно. и и тренироваться тренироваться это, это второй тренажер пойдем дальше. дальше здесь вторая детская площадка для детей здесь потул, которым Лиса хочет прикнуть Идем? да Лиса да так. И здесь самое прямо находится туалет, в можно сходить. Вот так, вот так вот. На этом все. Мы закачиваем. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поставьте комментарий и жмите колокол, чтобы не пропустить новые видео. С вами канал Александр Воропьер, Воропьев. Спасибо, что вы вы смотрите нас. До новых до новых встреч. До свидания. До свидания.